Открываю, смотрю, нету под матрасом нету, в шкафу нету, в углу такой, смотрю, что? ну сейф. Да ладно. Да, я только подхожу, такой шифры набираю, mm -hmm. чик, и тут дверь открывается, и этот стоит. Кто? Огромный мужик такой волосатый такой, а у него в руках бурлете, прикинь. Серьезно? Да. Да что я Этот Кутман Опять шутишь, да? Завхоз был? О, завхоз, я и дайме, шарик шаригорч, И так, и очень, я лежу под кроватью, они такие бурлежи, хутман там. Что там? Да. Ну, расскажи, что там было. Чего? Да ладно, чего там. <свист> ладно, и что дальше было? Ну и я тихо начал вылезать, утром тихо такой вылезаю И там штанг, рука волосатая такая Вот сюда падает такой я не знаю, что делать И тут ух, ух, ух. И такой, рука уходит, короче, и я вылез, да Ты молодец Наш герой а ладно, тя Ну-ка, расскажи, что там все-таки было Бұрылый Кутман. Никому не скажешь. Ну только если не Спасибо. Ну да ладно, уже кожу. Нам же не. Нет, нет, нет, нет, Ладно,